Наконец-то наш отпуск закончен, мы снова в строю, наполнены творческим вдохновением и готовы к новым профессиональным достижениям! Всем привет! И с вами снова Статуя Свободы, канал про как, что и почему в США! Друзья, мы чудненько провели летние каникулы и с огромной радостью начинаем новый сезон, где мы продолжим делиться с вами полезной информацией про Соединенные Штаты Америки. А начнем мы наш 25 выпуск с рейтинга ТОП-5 самых приватных пляжей Флориды! Думаете сегодня речь пойдет о Майами Бич? Нет, нет, Нет-нет-нет, там шумно и очень весело! Этот выпуск для тех, кто любит уединение и спокойствие. И поэтому мы постарались сделать подборку самых великолепных приватных пляжей в штате Флорида, о которых местные жители не спешат рассказывать. Ну что, приступим! Открывает наш рейтинг и получает заслуженное пятое место пляж Lovers Ski, расположившийся в Lovers Ski State Park, который также является самым большим из четырех островов парка. Этот пляж длиной 2 мили настолько приватен, что там чаще встречаются птицы, нежели люди. И да, если вы любите собирать ракушки, то огромные полосы красивых нетронутых океанских ракушек ждут вас. Четвертое место нашего рейтинга занимает Сэндспор Бич, расположенный в Бахие Хонда Стейт Парк, известной рыбалкой мирового уровня и с накшипательными закатами. Этот пляж является одним из лучших приватных пляжей во Флорида Кейс с мельчайшим белым песком и кристально-прозрачной бирюзовой водой. Это единственное в своем роде место, которое настолько потрясающе красиво, что его обязательно нужно посетить. Третье место и бронзу в нашем рейтинге присуждаем Sebastian Inlet State Парк. Это отличное место для любителей серфинга, дайвинга и рыбалки. На территории парка расположен полностью обустроенный кемпинг, поэтому сюда можно смело приехать на машине и остаться на ночь или на несколько дней. Правда, желательно забронировать место, так как их количество ограничено. В парке также находятся два музея. Макларди Трэжер Museum и Себастьян Фишинг Музей которые освещают увлекательные истории этой местности. Так что, друзья, берите удочку, доску для серфинга и наслаждайтесь уединенной природой Флориды. Подобравшись ко второму серебряному месту самых приватных пляжей нашего рейтинга, мы с радостью отмечаем Passagrill Beach. Это прекрасное романтическое место для отдыха и свадебной церемонии, расположенное вдоль побережья Мексиканского залива и известное своим белым песком и широким пляжем. В этом незабываемом месте вы обязательно увидите, как дельфины играют и учат своих детенышей ловить рыбу. Так что, если ты романтик, то это место точно для тебя и твоей второй половинки. Мы крайне рекомендуем! Но вот мы и подобрались к первому месту, которое, на наш взгляд, заслуженно занимает тихий прибрежный поселок Виланоу-Бич, известный своей песчаной береговой линией в Атлантическом океане и рыбацким пирсом, уходящим в реку Таламато. Пляж расположен к северу от исторического центра города Сент-Августин, старейшего из ныне существующих городов США, который также претендует на статус одного из перспективных культурных центров Флориды. Согласно данным Экипирея, в 1513 году на месте, где ныне стоит город, высадился в поисках авейного легендами источника молодости спутник Колумба Хуан Понседе Леон. Он и нарек эту землю Флоридой и объявил ее владением испанской короны. А на этом все, друзья. Спасибо, что досмотрели выпуск до конца. Пожалуйста, поддержите нас лайком, комментарием и подпиской. Увидимся в следующую пятницу! Всем удачи и до скорого!